Покупаете в интернет-магазинах? Возвращайте часть денег с каждой покупки. С Letyshops это так легко. Просто зарегистрируйтесь на сайте letyshops.ru через свои соцсети или email. Сразу после регистрации вы получите премиум аккаунт в подарок. Выбирайте свой любимый магазин из тех, что представлены на сайте, их уже более 750 и перейдите на него, кликнув по кнопке «Перейти в магазин». Дальше покупайте как обычно. За ваши покупки Letyshops получает вознаграждение. Именно и мы делимся с вами, возмещая часть ваших расходов. Так вы получаете свой кэшбэк. Вывести деньги вы сможете любым удобным способом. Получить их на банковскую карту, ваш электронный кошелек или пополнить баланс телефона. Это ваши деньги, и потратить их можно, как пожелаете. Покупайте выгодно с Letyshops. Радуйте себя и своих близких.